Мисмиля, Ассаляму рахматуллахи урахматуллахи обракатух. Сегодня мы проходим третий урок по книге Люгати. Мой язык. И сегодня мы будем с вами проходить новую букву. Итак, буква лям. На прошлых уроках мы проходили букву МИМ и БА. «Мим» и много-много-много новых слов мы узнали. Сегодня будет лям. Лям. Лям. Буква Лям. И на картинке у нас море, берег и пальма. Пальма по-арабски Нахля. Нахля. Там как раз есть буква Лям. Там как раз присутствует буква Лям. Алхамдулиллахи роббиль аламин и Салат и Салам уАля Ашрафи салин. и Мурсалин Аля набиинаМухаммад салляллаhu алейхи и уАля алиhi аддар асхабhi третий урок лаймон лаймон. Это называется лаймон арабский арабски лаймун. лимон лимон и он начинается как раз на букву лям леймун Здесь у нас как раз нахля. Пальма. На берегу моря. Красивая такая пальма. Нахля. Нахля. Нахля. «нахля». Там как раз присутствует буква лям. Присутствует буква лям. Также у нас есть слово аль-баляд. Аль-баляд. Аль-баляд. «аль Первое ⁇ Потом «лям» приходит в начале слова, и в серединке слова еще буква «лям». «Аль-Баляду». «Аль-Баляду», как в Куране, «Аль-Балядуль-Амин». «Аль-Балядуль-Амин» – город, безопасный город. «Аль-Баляд». «Город». «Аль-Баляд». «Аль-Баляд» – это город. Город, в котором есть улицы, скверы, парки, дома. Аль-Баляд, Аль-Баляд, Аль-Баляд. Запомните это слово аль -баляд. Здесь, в этом слове, присутствуют две буквы: лям. Аль-Баляду, аль-Баляду. Так, далее смотрим, как пишется буква лям. И нужно ее закрасить. Нужно ее разукрасить красивыми, красивыми красками, научиться писать букву лям. Лям. Вот такая вот самостоятельная. Буквалям. Буквалям. Акурау. Акурау. Я читаю. Лимада. Лимада. Это вопрос. Лимада. Почему? Почему? Лимада. Вопрос. Лимада. Почему? Джалясад. Джалясат. Джалясат. Второе слово «джалясат» ⁇ джалясат. Сидела. Сидела девочка. Джалясат. Или сидела мама. Или сидела бабушка. Джалясат. Джалясат. Это фиаль, глагол, действие какое-то, у которого на конце та с сукуном. Запомните, если та с сукуном присутствует в глаголе, значит, мы говорим про женский род. Это женский род глагол женского рода джаля сад сидела значит переводим как сидела джаля дальше я силю я силю я василю моет руку или моет голову я василю я василю всем известно это слово гасаля гусаль мы говорим гусль. то есть омовение когда берут полное омовение в джума, например, берут гусуль. Также еще слово «гасаля». «Гасаля», «Гасаля» – это стиральная машинка. «Гасаля». «Я гасилю» – моет. Моет посуду, моет руки, моет машину, моет еще что-то. «Я «Аль-аклю» – четвертое слово «аль-аклю». «Аль-аклю» – еда. «Аль-аклю» – еда. Здесь две буквыля. Аль-аклю. Аль-аклю. И последнее слово. Кобля. Кобля. Кобля. До. До. Переводится как до. Например, кобля. Кобля соляти. До намаза, например. Да? Кобля соляти. До молитвы, например. Кобля солятель магрип, например. Кобля лугри мы говорим. Давай встретимся перед зугром. Вот это кобля, до переводится. Лимада, джалясат, яхсилю, аль-аклю, кобля. Здесь вы увидели, что в каждом слове есть буква лям. Лям в начале, лям в середине, лям в конце. Вот на это нужно заострить свое внимание. Лимада, джалясат, яхсилю, аль-аклю, кобля. Джалясат, Аль-Усрату, Хауля. المائدة. فسأل الأب لماذا تأخر ياسير سمعت جلست الأسرة حول المائدة فسأل الأب لماذا تأخر ياسير جلست الأسرة سيلة Семья, аль-усра мы уже знаем, аль-усра ⁇ семья. Села семья, хауляль-маидати, вокруг стола. Вокруг стола. Может быть это ужин, может быть это обед у них там, или завтрак. В общем, уселась семья, вокруг стола. Джаля сатиль-усра ту, хауляль-маидати. Или можно сказать за столом. Фаса аль-аль-абу. И спросил папа смотрите фаса аля аль абу на прошлом уроке я вам говорил что сначала в арабских предложениях стоит глагол глагол должен быть фиаль вот как в первом случае джаля это глагол дальше фаса аля и спросил отец а потом файл идет фиаль и файл то есть сначала действие а потом тот кто выполняет это действие и здесь и спросил папа вот так переводится Предложение. И спросил папа: "Фаса ал-Абу джалясат сат аль усрату хауляль майдати фаса ал Аб, лимада та аххара ясеру. Лимада та Почему опаздывает Ясер? Почему опаздывает Ясер? Ясер это сын, сын имя мальчика Ясер. Почему опаздывает Ясер? Лимада та аххара, та Ахара или задерживается? Лимадата Ахара Ясеру. Почему же опаздывает Ясер? Давайте посмотрим, почему он опаздывает. Очень уж интересно. Колят Нурату. Гуа я госилю. Я абу. Гослиль я дайн. Дарурию. Нура. Сказала Нура. Нура, сестренка Ясера, она сказала. Коля, Нура. Гуа ягсилю ядайги. Он моет руки. Он моет руки. Гуа ягсилю ядайги. Каляль Аб. Сказал папа. Гослюль ядайн. Дару риюн. Мыть руки. дарурий Обязательно. Дару Перед едой мыть руки. Гослюльядайн ядайн дарурин. Колят нура. Гуаяхсилю ядайхи. абу. Гослюль ядай не Перед чем? Кобля аль-акли вабадаху. Кобляль акли вабадаху. Значит, сказал папа, мыть руки является обязательным. Кобля перед едой, вабаадаху. Смотрите, и после, и после еды. Кобля акли, вабаадаху. Кобля это перед, бада это после, после еды. Кобля перед едой, кобля акли, или можно сказать бадаль акли. Значит, кобля перед, бада после. Еще раз читаю этот текст. Внимательно слушайте, буду читать по-арабски, вы уже должны понимать, о чем уже речь идет. Джаля сад, аль усрату, хауляль маидати, фасаалал абу, лимадата аххара ясиру, калят нурату, гуаяхзилу ядайги, калал абу, гаслюль ядайни, дару риюн. Кобляль акли Вабадау. Села семья за стол. И спросил папа, почему опаздывает ясер. Сказала Нура, он моет руки. Сказал Отец. Мыть руки обязательно перед едой и после. Видим, сколько. Много новых слов, в которых есть буква «Лям». «Лям» в середине, «Лям» в конце, «Лям» в начале. Теперь вы видите, как пишется буква «Лям». Смотрим. «Акрау» у уджар «Уджар-ли-дуль-Харфа». То есть, здесь мы читаем слова и смотрим, как, как будет «Харакят» себя вести. Итак, смотрим. Мы проходим букву «Лям», поэтому «Лимада». Лям с кясрой. Лимада. Лимада. Лям с кясрой. В начале слова, смотрите как. Лимада. Дальше. Джалясат. Джалясат. Сидела. Джалясат. Сидела. Сидела. Джалясат. Лям в серединке с фатхой. Джалясат. Я гаселю. В конце, как пишется буква лям, и еще с домой. Лю, лю, ягасилю, моет. Лимада, джаля сад ягасилю. Давайте посмотрим, как лям пишется с, с харакятами, и как мы его можем тянуть, если придет после харакята олив или уау, или я. Например, лям с фатхой просто ля. Лям с доммой лю. Лям с Но когда после каждого харакята придет буква, например, после фатхи придет олив, мы будем читать в два раза уже, тянуть эту фатху. Ля. Если после доммы приходит вау, она тянется в два раза дома. Лю. Если после кясры приходит я, то ли. Ля, лю, ли ля-люли ля-люли ля-люли ля-люли ля-люли все это мы поняли это мы поняли и на картинке у нас балет аль-балет аль-балет или билет Белят. если Белят, скажем это страны или города так, дальше, дальше, дальше. дальше. Смотрим, как буква «лям» пишется в начале. «Лям» в начале, «лям» в серединке, «лям» в конце. И «лям» самостоятельная буква. Вот так она пишется, эта буква «лям». Она в основном пишется над строчкой, только хвостик у нее уходит чуть-чуть под строчку. Видите, да? Видите? На следующем задании вы должны уже писать сами. «Лям» в начале, «лям» в серединке, «лям» в конце. До этого я писал все буквы, а теперь я не буду заострять внимание на, этот, на это задание. Здесь вы должны сами уже писать эти буквы. Своими карандашами, своими ручками, своими фломастерами. Лям в начале слова, лям в серединке слова, лям в конце. Вы это должны писать уже самостоятельно. Сами, сами, сами, сами. Это нужно писать. Дальше следующее задание, что здесь нужно использовать два дамира, два местоимения гуа и гия. Гуа это переводится как он, он, гуа, он, гия она, он, она, он, она. Два дамира это называется дамиры. Он, она, я, ты, мы, он, она, они. Это все до мира называется, и значит он переводится как гуа, она гия, гия, гуа. Например, предложение, смотрите, гуа я гасилю я он моет руки, гия так гасилю я даига, она моет свои руки. Здесь происходят изменения в словах, смотрите, и до мира меняются, изменились, и потом Глаголы поменялись, и еще в конце какие-то изменения произошли. Смотрите. Гуа я ядай ги. Гия тагасилю дай га. Почему? Об этом мы будем с вами уже подробно изучать на дальнейших уроках. Сейчас мы с вами просто узнали, что есть Дамир он и она. Он переводится как Гуа она гья гуа я смотрите даже глагол меняется там был я а здесь та я и та в начале слова изменения произошли гуа я я дай и гья та я дай а вот это изменения но для начала мы просто с вами Обращаем внимание на те слова, которые подчеркнуты красным, красным. Гуа, Гья – это два Дамира. Два Дамира, запомните, это Дамир. Гуа – он, Гья он, – она. Гуа он, – он, папа, ясер, мальчик, дедушка. Гуа, Гуа – мы говорим. А Гья – она. Она – Нура, сестренка Нура. Марьям – мама, Джадда. Бабушка, гия. Понятно, да? Никогда теперь после этого урока не путайте. Он, она, он, она, гуа, гия. Гуа, гия. Он пришел, она пришла. Даже в русском языке то же самое мы видим, как глаголы меняются. Он пришел, она пришла. Он сел, она села. Так ведь? Он кушал, она кушала. Вот здесь то же самое. В арабском языке также глаголы будут изменяться. Я гасилю, та гасилю. Я джелису, та джилису. Я кулю, та кулю. Вот, это, вот, вот эти изменения вы должны уже сейчас замечать и запоминать. У хайран. Дальше. Следующее задание. Здесь нужно будет в этих словах найти букву лям. И ее подчеркнуть. Кружочек. Кружочек нужно сделать. Джамаль. Верблюд. Джамаль. Верблюд. Джамаль. Лаймун. Лаймун. Лаймун. Лаймун. Лимон. лимон мельх. Мельх. Мельх. Это у нас соль. Соль. Мельх. Джибаль джибаль джибаль горы джибаль вот эти слова вы должны уже внизу написать джамаль лаймун мельх джибаль верблюд лимон соль горы джамалюн лаймун мельхун джибалюн следующее задание нужно здесь посмотреть на рисунки и написать первую букву здесь мы видим три рисунка на какую букву начинаются эти слова по-арабски на какую букву начинаются и эту букву мы должны написать в пустых местах понятно да следующее задание здесь нужно прочитать следующие слова я читаю следующие слова. Акрау аль-калиматиль атията Лимада. Почему? Джалясат. Села. Ягасилю. Моет. Аль-аклю. Еда. Кобля. Перед. Хауля. Вокруг. Аль-аклю. Кобля. Хауля. Много-много новых слов, которые нужно запомнить. Выписывайте эти все новые слова. Выписывайте себе на листочек. Прикрепите их на видное место, и когда сидите, кушаете, здесь вот эти все слова, вы можете даже употреблять их в предложениях своих. Барак Аллаху фейкум. Ва чазакум Аллаху хайран хайра льжаза. Субханак Аллахума оби хамдик. Ашхаду Аллаху и и анта. Астагфиру ка